Так, поехали дальше. А где же еще покупать акции, если все-таки а, очень тяжело и не хочется, и Никита непонятно объясняет, как открыть счеты международных брокеров, где же еще счет открыт. На самом деле Тинькофф Инвестиции они вышли на второе место по количеству активных счетов и по количеству вообще открытых счетов за последние полгода. И они сделали лучшее мобильное приложение на текущий момент. Это на самом деле не реклама, за это не платят, но я просто смотрю то, что на самом деле сейчас считается лучшим. То есть как по возможностям брокера, да, они пока еще не на первом месте, но по юзабилити, по мобильному приложению, по доступности, по сервису. Сейчас есть промокод даже бесплатные комиссии в течение по моему одного месяца то есть э, они завлекают тем самым людей которые либо час должны открыть счет либо э, не устраивают комиссии другого брокера в принципе у текущей пятерки брокеров э, финам бкс сбер ну сбер не берем в т.б. плюс-минус одинаковые комиссии у сбера конечно чуть подороже будет а, вот в нет комиссии вот да, у Тинькова в первом месяце вообще не будет комиссии, ни биржевой никакой, ни за сделку даже. Плюс они привлекают клиентов, у кого брокерский счет там, более 10 миллионов, они дают полностью бесплатное обслуживание и доступ на американский рынок. Ну и на международный рынок, не только американский.